Магазин «Спортнит» представляет вашему вниманию электромагнитный велотренажер DFC SB001M, вертикальный тренажер с маховиком 12 кг, которого хватит для тренировок любого уровня, 16 уровней нагрузки от разогрева до максимальных усилий, 12 программ, подъем в гору, прямая дорога, смешанные режимы с изменением нагрузки. Компьютер показывает данные, пульс, Датчики расположены на вертикальных и горизонтальных рукоятках. Время, дистанцию, скорость, обороты в минуту и самое главное, ради чего большинство занимается спортом, это сожженные калории. Сиденье регулируется как по горизонтали, так и по вертикали. Сидение мягкое, удобное для долгих тренировок. Тренажер оборудован транспортировочными роликами. При помощи них его легко перемещать по квартире или помещению в любую точку даже девушки. 20-30 минут тренировок в день на данном тренажере позволят вам привести себя в порядок и избавиться от отдышки. Все акции и актуальные предложения по данному тренажеру смотрите под видео также на нашем сайте sportnit.ru.